Неотложное слушает. Матвей Терентьевич Овчинников. Овчинников. Да. Год рождения 1910. Шофер Калининского дорожного управления номер 9. Пострадал в автомобильной катастрофе. Поступил в крайне тяжелом состоянии в ночь на 15 июня. Как могло случиться и в такой-то период оставалось всего 4 месяца вам до пенсии 16 лет вы работали на этой дороге 16 раз открывали перевал возили рабочих горючие тысячи раз в глаза смотрели смерть и все время благополучно а тут в последний раз и произошла, понимаешь, авария. Да. Ну, будем надеяться, в тебя снова понимаешь. строй вести, чтоб снова ездил на машине. Чтоб вместе с нами работал здесь же. На этом перевале. Вот назвали... Стоянка. Отвеева стоянка. И будет стоять, конечно. Сколько жир здесь было, сколько техники, все угробили, все ушло вниз. Очень много техники. Вон она, пожалуйста, вся внизу, кладбище целое. Как себя чувствуете, товарищ Овчинников? Я чувствую хорошо. Крутил ноги сильно ага. Ногами двигать не можете? Я не могу. А чувства есть в ногах? Никакого чувства нет. Никакого чувства нет. Просто так болят и все, да. несмотря на то, что нет чувства, да? Да. Мы проверили все ваши данные. У вас имеется перелом первого поясничного позвонка и костными отломками сдавлен спиной мозг. Считаем, что нужно вам оперироваться. И надеемся, что после устранения сдавления спинного мозга вы должны будете встать на ноги, ходить собственными ногами. Как вы на это смотрите? Вы согласны на операцию? Согласен. Согласны. Впереди ушел, наверное, да? Mm -hmm. Это mm -hmm. Какие показатели, Виталий? Давление, давление. давление 110 плюс 120. Mm -hmm. Очень хорошо. Эта операция затянется. Скажите, доктор, вот здесь ждут ребята. Как там наш Матвей рейтинг? Операция была довольно тяжелая, серьезная. Пришлось немножко попотеть. Ну, а хоть есть какая-нибудь надежда? Сказать, Учитывая какая имеющиеся повреждения, я думаю, что больной будет находиться на лечении длительное время. С большими усилиями только мы его сможем. Поставить на ноги. Да, тяжело ему. Постарайтесь, пожалуйста. Ведь человек-то очень хороший. Шофер хороший.